всем привет очередное видео продолжение замена глушителя теперь уже резонатор поменял вот такие у меня глушители этот это, сваза это мой субиши ну походу еще родной короче он работает как приматок. Короче, вот так вот. Сейчас будем смотреть, что делать с этими, ну с этими трубами хренсами. Смотрим, что у нас здесь. На Митсубишевском труба сбоку выходит. Где-то непонятно. С краю. ВАЗа посередине. Ну этот гусак я отпилю. Здесь еще вот переход такой идет. Интересно, но у меня есть такая штука. Вот такая труба гнутая. Я ее обрежу. Он получается. Примерно вот так она будет у меня. Видно, да? Ну, должна подойти. Ладно, сейчас будем резать. Резать что будем? Здесь отрежу. Бзик. Это крепление уберу. Пойду прикину его. С этого я срежу крепление. Прикину этот глушитель. Помечу, где тут крепления эти надо приварить. Ну, дальше покажу, что буду делать. Так, вот я отрезал трубу. Крепление сюда отрезал. под От крепление того глушика. Сейчас полезу под машину. Вот у меня эти крепления висят. Вот одно, вот второе. Вот эти крепешечки. Сюда прямо стычу. Прикину глушитель. Сделаю метки, где их приварить. Либо по месту приварю. Ну как-то так. Что, ребят, вот так я повешал глушак от ВАЗа. У меня вон там крепление. Обрезал его. Здесь крепление. Короче, все по-другому, но что делать. Это вазовский глушитель. Вон там крепление. Ну, еще, ничего не прикручено. Вот он у меня. С этой стороны. Он вот я прикрутил этот патрубок. Пляница. Ну и итог какой. Вот. Труба наша, сгиб. Там дыра здоровая. Вставляется туда. Здесь он просто стыкуется Сейчас покажу вот так вот ну, все вот так вот он у меня встал то есть туда в трубу влез вот этот поворот так как поворот то здесь показать вот он идет вот он здесь так у меня ну, я все, сейчас на прихватке делаю его. Он даже так держится. На прихватке брякну. Здесь, конечно, дрище. О, забью его, ничего страшного. И все, сейчас на прихватке обварю. Зачищу и покрашу грунтовкой. Так что, так. Все, ребят, вот такой глушитель у меня получился. Тут На прихватке. Вот он изогнутый, все крепления. Здесь прихваточка обварю. Там труба длинная. Вот, вот торчит дофига, я ее вниз немножко загну. Или обрежу, да, я обрежу лучше Все. из наискосочек. Так будет лучше. Ну, сейчас будем обваривать. Что тут, два сточка зачищу и покрашу грунтовкой. Ну, поставлю, соответственно, сначала, потом. Грунтовка навели сначала. Купил вот такой герметик. Для глушаков. Вместо прокладки. Так что использую его. Ну вот, да, сейчас отрежу трубу. Смотрите, как она торчит. Ну, вообще, короче. Огонь, труба. Глушак, у вас 21.12. Наверное. глушитель вазовский Давай, еще выше надо было ну выше я его поднимаю так ну сейчас я уже с... ничего не сделаю не был. только так шевелится вверх уже не идет там крепление потому что Ах. такая трубища у нас торчит Так, вот так я ее пильну, наверное. Так, бринг. На из кусочек. Чик. Болгарка сейчас отпилю. Зачищу. И край, который отрезал грунтовкой, сделаю. Покрашу. Так. Ну что, ну, нормально будет. Как раз не сильно будет торчать. Ну что, ребят, расскажу вам стоимость всего этого. Смотрите, как он у меня выглядит сейчас. Так, так ну вот. Закрепление, крепление. Все покрасил грунтовкой. Поэтому все нормально. Он у меня сейчас выглядит ну цена вопроса смотрите резонатор вазовский что-то 900 рублей стоит и глушитель вазовский стоит тоже 1000 рублей там с копейками ну и плюс вот здесь крепление у меня вот эти у меня 4 болта Эээ, здесь на вазовском глушителе было ну хомут такой знаете ставится вот, его еще купил, думал, ну, вот сюда хомут сделаю. Не получилось, пришлось обрезать, так что так сделал. Теперь что? На автодоке нашел родной глушитель Mitsubishi Karisma. Резонатор, точнее, один резонатор. Он стоит 2500 рублей. Посмотрел на картинки. Вот элементарно это крепление. Там на три болта идет, Треугольник такой. У меня здесь, видимо, кулибели уже. Постояли вот такие флянцы. Поэтому половиной тысячи и потом что-то там переделывать тоже не варик. Решил так подешевле. Ну, допустим, глушаков вообще нету, Новых нигде. По всем сайтам лазил, одни продаются бушные. Так как у меня и резонатор прогорел, и глушитель в прямоток превратился, скажем так, пришлось менять. В общем, вот так вот все поменяли. Ну, все нормально, ничего не брякает, крепление Да, ладно, что. Получается, следующее, если замена какая-то будет, ну, уже будет попроще, конечно. Что, купил такой же резонатор, такой же глушитель, обрезал трубу, врезал, да и все. И уже вот эти крепления не надо будет тут подгонять и что-то делать. Так что вот так вот. Что еще хочу сказать? Ну, повторюсь уже, вышло мне это все в 2000 примерно. Ну, если считать там электроды, что. Там болтики, гаечки это на работе взял. Поэтому Все нормально. Сейчас работает тихо-тихо. Э, причина коротких видео Потому что замену дрезонатора вот там 5 минут у меня 5 минут я вроде видео А делал-то я его почти полдня Ковырялся там с ним Потому что надо было быстрее сделать и ехать Поэтому Мало очень снимал, некогда было. Как-то так. Ну, в общем, результат все равно нормальный. Вот не могу показать вам в целостность всей картинки, как, как оно выглядит, Ну, как новый глушитель. Все покрашено. Ладно, приступим к трубе. Сейчас трубу обрежу и покажу вам, как она получилась у меня. Ну вот, вот так я и отрезал. То есть, ну, если за бампер смотреть, ее вообще не видно. Ну вот так вот кусочек торчит. Ржавчина. Ржавчина. Надо будет убрать ее. Так, ну вот он сейчас такой вот маленький у меня. Сейчас зачищу и покрашу. Ну все, покрасили. Все нормально. Маленький гушачок. В цвет бы его покрасить. Он, видите, яркий. Родной глушитель был какой-то черный. Поэтому его мало заметно. А этот, аж прям выделяется. Не знаю, может другим цветом его потемнее брякнуть, чтобы не видно было. Да, э, пофигу что. Нет, наверное, все-таки я покрашу его другим цветом, чтобы он у меня менее заметным был. А то он слишком белый, его видно. Так что, он даже так вот, видите, как отличается. Вот закончил. Глушаки, резонаторы. Все стоит, все работает. Но на этом у меня не заканчиваются серии видео. Следующее видео будет ремонт капота. Откуда я его заказал, где заказал. Смотрите потом и как я его буду делать. Делать буду первый раз. Так что, наверное, будет интересно. Давайте, всем пока.